Как вы думаете, вы легкий чай в работе и в жизни? Нет. И что с этим делать? Вот она всех людей равняет по себе. Вот я пашу, вот все должны так делать. Но потом, может быть, это осознание приходит, что не каждый может дотянуть до тебя. Можно ли совмещать быт ребенка, работу, стройку мужа взрослого ребенка? и быть при этом адекватной. Я думаю, что можно совмещать. А к тому же у меня команда хорошая, я на нее все взвалила. Стройка. Угу. Вы с Артемом вдвоем занимаетесь. Угу. Вы сколько раз уже поссорились? За время стройки еще ни разу. Знаешь, тут ситуация такая. Он принимает решение, потом я прихожу, мне не нравится, мы переделаем. Вот ты сдаешь объект, и если... Юля вдруг захочет приехать, <смех> тебе становится немножко как, ты знаешь, что ты четко все сделал, да, ну красиво все там этим и она все равно найдет то, что слушай, а что так ты сделал там, или вот так вот сделал. Баба на стройке <смех> Нет. Не, ну я знаю, что стереотипы есть, но я не встречалась с такими стереотипами сама. Настолько уперта и настолько она вникает в каждый процесс, люди это чувствуют, и в любой компании она очень быстро завоевывает авторитет. Ну, тут с этим не поспоришь. И самое сложное в нашей с вами сфере работы это выбрать, кто будет делать дом. Угу. Вы вообще пошли по нетривиальному пути. У вас первый этаж сделал один человек, второй этаж взял другой человек. И я понимала, что один дизайнер весь дом не вытянет. я это знаю свой характер. Я знаю, что я буду на молекулы разбирать этот проект и буду находить косяки, и это будет все переделываться. Поэтому я сразу обратилась а, к разным дизайнерам, чтобы мне сделали разные комнаты все они. Но я их как-то попросила, чтобы они в одной концепции работали. У вас в доме получается все так, как вы хотели? Или нашли все-таки, докопались до людей? Я вообще не вижу картины всей до конца, как это видят дизайнеры. У меня с этим есть большая проблема. Пока мне много что не нравится. Но я понимаю, что когда все закончится и результатом я буду довольна. А, а тебе нравится, как получается все у вас в новом доме? А, нет. Я как на колхозник, наверное, больше. Вот этот минимализм настолько сложный. меня платы не хватает. Ты представляешь, что Юля умрет первой? Да нет, ты что? Нет. Такие вопросы к тебе, Я думаю, я недолго проживу, если, например, вдруг она уйдет первая. Но я об этом не думаю, честно. У меня и у дочки моей старшей есть такая тема. Мы хороним родственников для того, чтобы понять, как мы их любим. Был такой момент времени, когда. Я еще, по-моему, была беременна, и что-то Артем по кухне ходит. Я сижу на него смотрю, думаю, вот так сейчас раз, и его не стало. Думаю, и пиздец, и что я буду делать, кто будет гулять с Фроси? Как ты ее похоронишь? С фейерверком. Если в булках расслабиться, что будет? А вот сейчас как раз и можно расслабиться, что возраст позволяет. А когда ты молодой, ты же хочешь машину, квартиру, путешествие, хорошо выглядеть. Там еще что-то. Так вам же... еще не 50 даже. А у меня уже все есть. Я Артему говорю, остановись. У нас все есть. Да, и что, вы ни о чем не мечтаете теперь? Ни о чем. Ужас какой. Если я хочу, допустим, поехать в отпуск, я сажусь и еду. Мечта это, например, знаешь, вот, спортивная машина. Вот гараж, я, он специально маленький. Там можно стоять спортивная какой машина. Нас, ты хочешь? Я не знаю, честно. Ну, мне нравится Порше. Вот насколько угу. вы в работе можете быть искренним? Слушай, ну вот мне не надо перед ними визить, перед ними заискивать. То есть у меня все очень-очень-очень по-настоящему. То есть если мне человек нравится, это видно по моему лицу. И если мне человек не нравится, это тоже, думаю, видно. Но... Вы с Артемом работаете вместе, и очень сложно переносить работу домой и обратно. Мы этот момент пережили уже. То есть это было на начальном этапе, когда мы за работу там ругались. Ну даже не ругались, а больше он обижался. Нам. Хотел, чтобы я... С ним на работе общалась как дома. Знаешь, я говорю, нет, так не пойдет. На работе я директор дома, я жена. Не будет у нас на работе. Уси, уси, уси. У нее нету такого, знаешь, что вот это, на работе она одна, она вот какая-то в одной паре всегда. То есть, если ей что-то не нравится, она об этом говорит. Когда она работает, ее лучше вообще не трогать. Вы рады, что ваша точка является продолжением вас в работе? Это просто логично, что мой ребенок может заниматься дальше моим бизнесом. И когда она говорила, что она не хочет этим заниматься, я думала, блин, кому я все это оставлю? Понимаешь, вот кто вот будет это все делать? А потом, когда так сложилось, что она все-таки втянулась в этот процесс, вот, и у нее стало очень хорошо получаться, я ну, с таким облегчением выдохнула, двух, слава богу, есть на кого все оставить, понимаешь?